Всем привет! С вами Макс Репьев. И как бы больно то не было, но мы решили продать дом, который мы строили с ребятами в Адере. И если мы его раньше не достроили, то вряд ли мы это сделаем сейчас в это время. Потому что деньги, в принципе, есть, но их нужно собрать единовременно в одном месте, и это оказалось действительно большая сложность. При этом здесь разработаны все проекты по территории, разработаны проекты по фасаду, даже есть планировочные решения по самому дому. И как вы знаете, что мы хотели его достроить и потом уже реализовать именно как готовый продукт, но немножечко пошло не так. И первое, наверное, основное, что в нем цепляет, это, конечно же, виды. И когда мы еще покупали землю, первым и основным таким критерием это были видовые характеристики, которые открываются из окон, и они действительно здесь потрясающие. Во-первых, мы находимся действительно очень близко к аэропорту. Он там вот справа находится. Тут можно очень близко доехать до Олимпийского парка. Это, кстати, Краснополянское шоссе. Можно выехать туда и доехать до Красной Поляны, до самой горной зоны, либо там покататься на лыжах. Сам дом, кстати, уже сдан. 220 квадратных метров, и на сегодняшний день очень много людей, которые гоняются именно за этими домами, и хотят грубо говоря, купить полуфабрикат, достроить его на свой лад, при этом не потратить сильно много денег, и потом его может быть реализовать. Сразу вам хочу сказать, что у нас здесь есть два участка земли, оба по 4 сотки, и мы все это продаем одним лотом. То есть, участок с домом, и участок, который сзади. Я сейчас еще скажу вам это все, покажу. Сам дом выглядит на сегодняшний день вот так, но мы еще спустимся потом на территорию, Я вам покажу цокольный этаж, как выглядит, и мы не купили здесь ни на что. У нас 11-метровые сваи и сам дом стоит на нем. То есть везде, в принципе, все сделано по нормам. Есть есть моустойчивость, и мы заморочили здесь и поставили хорошие панорамные алюминиевые окна с напылением. То есть, в принципе, сейчас достаточно жарко на улице, но здесь комфортно и уютно. Каждый этаж у нас занимает площадь по 80 квадратных метров, мы сейчас находимся на втором и выполнен он вот так. По плану вот здесь размещался санузел, там одна спальня, здесь родительская мастер спальня и еще вот такая одна добавочная спальня. Везде есть панорамные окна, да, как вы заметили, они идут от пола до потолка. Все как бы здесь светло и уютно. И пойдемте, наверное, теперь спустимся на первый этаж. Посмотрим, как это выглядит там. Просвет именно лестничного марша. Есть еще один просвет лестничного марша. И мы спускаемся с вами на первый этаж. Выполнен он вот так. По плану. Здесь у нас должна была размещаться зона санузла и какая-то постирочная, плюс зона для котельного оборудования. Здесь какие-то хозяйственные нужды. И вот это вот все... Должно было быть большой кухни-гостиной То есть здесь также есть выход на балкон Вот так это все выглядит Открываете И выходите по плану вот здесь есть бассейн то есть это есть все в проектировочных чертежах в расчетах на сегодняшний день чтобы это все достроить когда мы это рассчитывали это было примерно и в январе нужно было сюда потратить еще 10 миллионов на сегодняшний день стройматериалы поднялись поэтому ну примерно 15 еще нужно будет сюда вложить здесь бассейн костровище там лестница и огромный кайф я прям настаивал именно на этом проекте это действительно дорогое решение что 4 парковочных места накрывается бетонной плитой здесь Благодаря рельефу самого участка это реально можно реализовать. То есть у вас продляется территория туда, там у вас размещается подземный гараж, здесь бассейн. И вы на крыше этого гаража можете спокойно прогуливаться, наслаждаться видами, и под вами будут стоять машины. Территория, в принципе, вот так, она примерно да до дороги. Да. Ну, еще сейчас спустимся, покажу, как это все выглядит. Пойдемте теперь, наверное, на улицу, потому что здесь особо показывать нечего. Потолки... 20 на сегодняшний день или даже 3.30 могу заблуждаться огромный проем специально сделали здесь под дверь Samsung с отпечатком пальца она здесь спокойно встает, большая дверь хорошо это все смотрится здесь по плану должно быть крыльцо и спуск с лестницы туда, то есть вот так вот чик и вот по краю участка мы спускаемся именно туда, в нижнюю часть но как я вам уже сказал, здесь у нас два участка Верхний находится вот здесь. Мы туда чуть позже сходим. Сначала посмотрим, как выполнен у нас именно цокольный этаж, который предполагал в себе какую-то баню, либо, может быть, зону отдыха с выходом к бассейну. То есть здесь порядка 60 квадратных метров предполагалась баня и зона отдыха с прямым выходом к бассейну. Бассейн должен быть вот здесь. И мы его тоже просчитывали. В расчет он входит. То есть, если вы заинтересуетесь покупкой, всю документацию мы вам передадим. А вот здесь вот как раз-таки и должна быть эта парковочная зона на четыре машины, накрытая бетонной плитой. Сам дом на сегодняшний день выглядит вот так. То есть, его, в принципе, можно сделать на свой вкус. Поставить сюда обрамление именно балконов. Мы хотели сделать стеклянные. И мне кажется, что они здесь действительно интересные. По плану он должен быть бело-коричневым, но вы его можете сделать уже как хотите. Это, кстати, вот вторая часть территории. То есть, здесь... Такая тенистая зона, можно там сделать мангал или еще что-нибудь, без всяких проблем. Пойдемте теперь сходим на верхний участок, посмотрим, как выглядит он. 4 сотки здесь и 4 сотки там. Мы подняли с вами на верхний участок, и здесь придется понять, что вот колышек, и участок у нас идет вот туда и примыкает к вот этой опорной стене. То есть здесь еще 4 сотки, 4 сотки там. В итоге получается восьмисоточный участок вместе с домом. Изначально мы планировали здесь поставить один дом, там поставить еще один Как видите, этот стоит, этого здесь еще нет Но продается все это одним лотом И вы, в принципе, можете здесь сделать себе Баню, беседку, либо поставить еще один Какой-то гостевой дом и сделать два заезда Дорога одна идет оттуда Ну а про ту дорогу я вам рассказывал Как мы планировали сделать именно гараж Чтобы заезжали машины туда А сам двор был вообще без машин Но огромнейший кайф именно всего этого Это сам дом С действительно хорошими видами И в таком состоянии дом у нас уже стоит примерно года и он вообще нигде не потек То есть спокойно на него делается сейчас утеплитель Делается фасад И можно в принципе запускать уже туда людей на ремонт на сегодняшний день все это продается единым лотом, ничего дробить мы не будем, 25 миллионов рублей. Пожалуйста, участок 4 сотки и дом на участке также 4 соток, плюс туда же идут проекты, разработанные с арматурой, совсем всем всем И вы спокойно можете прийти в строительную организацию, которая вам это все доделает, достроит, и вы будете наслаждаться домом с действительно хорошими видами. Вот, господа, такая была информация. Ссылочки, как обычно, указаны внизу в описании. Вы можете позвонить и мы с вами уже поговорим. Я думаю, что вам понравится. Звонить пишите. Всех благ вам, удачи и пока.